Кстати, -ки, перейдем Наталья Поляна Здравия всем, добрый вечер О, приветствуем. приветствуем Миша все эти самые ссылки бомбит Благодарим, Миш Неустанно благодарим вот. И опять же мы все равно, конечно, будем всех соратников соратниц благодарить за всевозможную помощь Но самую главную идею вы усвоите, которую вот усвоили самые наши надежные соратники, да? что это наша совместная деятельность. Это не моя или вот не наша с Яном. Это наша совместная деятельность всех э, человеков, которые осознали себя. Вот, и пытаются за или, всех сил... Да, в том или ином э, сфере э, двигаться, э, помогать общему делу. Потому что все в одиночку или в два лица или в, там, в три невозможно сделать. Не просто не охватиться сферой своего ну, своей деятельности потому что каждый лучший в чем-то каждая получается Северная... наведем мы порядок только совместно вот. И опять же, шагнем в новый мир. Кто бы там не продавал разные билеты в этот мир, новый дискретный мир, да, радостижение или как там его будет называть, на самом деле, никто туда не шагнет в одиночку, никто никого не перекинет. Вот. Это бесполезно, это невозможно, это априори невозможно. Вот. Потому что мир создается только совместными усилиями, и очищается, и наводится порядок, и переход образуется в новый мир, не потому, что кто-то там квантовый переход. Вот, кто-то там со своей кочки зрения проникировал, поднял. Вот, Нет, это не получится. Только совместно. Ага, поехали. Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты Японское море. Я никого не запую, мы просто, бля, не попадаем по Японии. Вот. А дальше это. Дальше серьезный дело в том, что этот самый. Это не просто так. Какие-то там угрозы. Это, блин, героизм и, ина. Когда все думают, что ты запускаешь ракеты в океан, потому что ты сумасшедший. На самом деле ты был единственный, что сдерживала Годзилу в течение многих лет. Этой планете нужен новый герой. Чтобы она не всплыла, он нее там бомбит. А вы думали? Вот так Японцы закапывают живьем китайских солдат. Японо-китайская война, 1937 года. Вот. Ну. Видите, то ли для сьё, для этих самых бредотень, ну, что они, ну, может быть, они на этих сидят, на, на коленках, как-то там, в сгибе, а если они стоя стоят, то вы меня извините, ну, там, ладно, они невысокие, да, китайцы, метр, там, 60, метр, 70, выкопать эту самую, метр 70 могилу, так чтобы он стоя, его их закапывали, типа братскую. Вот. Ну, а скорее всего, что это утилизация да. неудачных версий биороботов. А это больше похоже, как в мире дикого запада, что он выключился и стоит, и не падает, потому что робот. Одесса, русский город, поднимайтесь против бандеровского засилия, против западной колонизации. Вы же славяне, давайте объединимся. США добились своего, смеются, а славяне убивают друг друга. Мечта сбылась. Кстати, вы любите свой город, спасите его от разрушения, а то бандеровцы, как в Мариуполе, будут вами прокрываться, для них нет ничего святого. Вот, надеюсь, YouTube это не... Вот, потому что это правда на самом деле. Да. Как и вот это вот тоже замечание, которое проводили, безусловно, эти... Э...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 вот, всегда присутствует третья там, или четвертая сила, вот, которая стебется, наблюдает и И трясет ситуацию. Как банку. Вот. И я не просто сказал, что третья и четвертая силы, да, потому что сейчас вот выплываю, выплывают еще разные, до да, высказывания с разных продвинутых, якобы видящих, и все такое прочее. Что есть еще третья сила, которая еще над этим стоит и тоже кайфует, наблюдает. Ну, у них, конечно, там все отключено. Как там оценочное это? суждение? Да, оценочное суждение, оно все отключено. Нет ничего плохого. Это самое. Нет да, ничего хорошего. Вот, вот. Но, а я скажу, что нет, Ой, невозможно бен. все это. Это обман. Вот, потому что просто наблюдение за тем, как происходит утилизация огромного количества разумных или там полуразумных существ, это на самом деле э, садизм. Он прикрытый да. такой размалеваный. Это не мышь ничего не оцениваем да вмешайтесь вы в это дело, наведите порядок, да, Раздавай, раздайте людей, людей неоценочно, просто, не оценивая, что по они плохие, просто по справедливости и все, а потом встаньте и глядите и наблюдайте ну... тоже уже спокойно за тем, как этот мир процветает. Причем это оценочное осуждение, ну типа неоценочное оценочное осуждение, оно что закончится? Ну всех уничтожат? И все оценивать будет нечего, потому что мы ж не оцениваем это плохо, потому что идет геноцид там, кого-то одних другими. Они одни других друг друга все за. Ну, ракетами едут. 55 закидают. зрителей. Во дела. Нифига себе. Нет. А, это 10-55. Зрителей 25. Ну ничего, значит будет 55. Э, э, друг друга закидают этими самыми Ну хоть ядреными есть они, нет Хоть просто поуничтожат и все И никаких оценочных не будет, потому что Не вмешались, не остановились И не что, остановили. будет, и остановили. будет, что будет, будет делать, чтобы четвертая сила да. Ну третья, которая стравливала Она типа выполнила там свое это самое да И пойдет где-то там чего-то еще стравливать А четвертая, вот эти наблюдатели Гребаные, это, калечные, они что? Поползут за третьей силой, где они еще кого-то будут стравливать mm -hmm. и будут тоже наблюдать. Да? И опять безоценочно. Они да? не будут это безоценочно вот здесь вот это все восстанавливать. Понимаете? Поэтому вдумывайтесь. Только по правде и по справедливости. А то, блин, вот эти блогеры и гости всевозможных блогеров, которые там шастают в галактиках, в астральные, в, в, астральные, в засральные, там в ментальные и прочие эти самые, шастают и говорят, да вы не переживайте, все нормально, все нормалды. За вами наблюдаю, там трали траливали, вам вовремя за этот самый, да. Вы гляньте на э, нашу землю матушку, да, сколько вот этих слоев уже показывали. Это ж вот эти вот наблюдатели приходили, так посмотрим. Ой, блин, ну ты ж это тошно. Тошно, давайте давайте это. банку потрусим. Да, давайте банку с муравьями потрусим, потому что, ну, скучно наблюдать, да. Это И же опять же, значит, что это? Оценочное осуждение присутствует. Не хочется, ну, как, лень наблюдать за нормальным развитием, за гармоничным. Ну, значит, хочется драйва какого-то. А это что? Это оценки, это эмоции, значит, значит, ни хрена они там не пятое измерение какие-то там э, сущности просто... энергетического этого, такие дымки разумные нет, просто они охренели, это да? бестелесные они там или телесные, эмоциями питаются или не питаются, они просто приж... приелись, они обожрались, вот, и поэтому надо все как обычно, да, рыба гниет головы надо э, выписать люлей как раз вот этим сначала наблюдателям. Даже не тем первым, да, которые вот трясут эту банку, а наблюдателям. Помните этот трясущими. анекдот, да? Вот, э, сколько билет стоит в этот самый, а, да? А, я вот. хотел напомнить. Э -э, ну, куда-то там, типа в публичный дом, да, столько там за вход надо заплатить. Ну, предположим, 10 там бакинских, да? 50 бакинских за этот самый, да, стоит заплатить тот, который будет наблюдать за процессом. Вот. И тысячу бакинских стоит наблюдать за наблюдателем, понимаете? Вот, вот это все в этом анекдоте еще было сказано, Они а не то, что они там супер там продвинутые цивилизации там и все такое прочее именно что-то другое как там вас сюда поставили подслушивать а вы подсматриваете mm -hmm. ну и это тоже. А, михаил маринков астралопитеки. питеки классно Михаил Михайлович. точно действительно потому что питеки они бывают везде и в астрале и в ментале и в засрале вот, Ой, смотрите, блин. вот видите, какие аллеи, тополиные да? Да, до да, горизонта да, красота. Вот. А это ж у нас было? У нас вот, я помню, в нашей весе везде, даже Ян еще помнит, это самое еще остатки этих самых. Да. Вот. По вот нашей бесконечные... главной улице, по улице соседнего города, которая тоже переходит постепенно. Главная еще в следующий ну, город. Да. и так вот от Снежного до Донецка, да. ну и от Снежного туда в Россию. Ленокша к нам присоединилась радость рода тоже, приветствуем, приветствуем, очень рады, так, ну это вот опять находки в лесу, видите, ну, деревья уже, непонятно, а камин с трубой стоит, что с другого кого то плана прорезался, а стены не выдержали, так фундамент должен хотя бы остаться, ничего нет, как вроде выложили так, чтобы посидеть, у нас как работает? Если худой, то просто с генетикой повезло, заслуги твои нет. Но если толстый, тут то ты явно сам запустился и отожрался, чмо. Вот оно, оценочное. Да, худой, значит, ну, все, нормальная, генетика такая. А надо не оценочно надо подходить к этому здраво. По, -по справедливости, да. Ну, вот, Поэтому радоваться, да, и работать над собой. Бундесархив, архив, 43-й год. Вот, ну, опять же, что тут исполнение этой бронестены. Какие-то были большие, вероятно, отвертки, да? Как и они, ручные были отвертки, чтобы закрутить. Или, что, с этим самым, с электроприводом уже были большие, мощные, ну, как их дрели, да, назвать, с насадками, значит, соответствующими, чтобы это все... Ну, вообще исполнение. Сколько деталюшек. Это все отлить надо как-то. Сложно. И вот броняшка какой-то да, толщины, какой -то да? толщины. Это вот. вот как у нас на пароходе были эти самые. иллюминатор э, э, э, и кроме этого вот. еще... Это броняшка. примерно такое было на вот этом же знаменитом Нормандия Махабич. Как его можно взять, было чем? Если вот такое окошко и пулями вот строчит, сколько-то там сотен выстрелов в минуту, в секунду. Вот. Никто не подойдет никак. Вот. И не -то... только такое, и другие калибры. Вот поэтому и опять пушки, же, да? Кто с кем, так сказать, воевал, да? Вот ну, это тоже пример не того времени, что написано на фотографии. Это 40-й год. Вот. Ну танки времен Первой мировой. Вот, когда еще вот эти катки не сделали. Принцип на катках, когда еще на пружинах, на рессорах, опять же, башни клепанные. А написано 40-й. Тут э, скоро тигры должны королевские через несколько лет пойти вот эти с толстенной броней, с жуткими пушками. Ну, Ковды, а, а потом там еще Иосиф Сталин, и против и четверка даже, да, зализанные башни. вот, литье это. Ну, естественно, литые, да, литые вот, корпуса, а вот литые говнище, башни. Вот, и она очень похожа вот это на Т-35. Тяжелый танк, который, ну, 20-е годов разработки. Mm -hmm. вот, ну, э, ну да, не дикость, первая мировая загнул. Никасть какая-то. 20-е, 25-е смехота. Из зоны комфорта не нужно выходить, ее нужно расширять. Вот, О, правильно. Видите, как правильно, да. И при этом думать все время. Думать, размышлять. Это ну, вот, тоже так. из области бреда. Да, сложнейшая техническая в исполнении э, инструмент Этот самый при, прибор, ну, прибор, да, смешно. Утюг на углях. Накидал горячих и гладишь. Металлическая большая херня. Ну, сложнейший. Петли, заклепки, задвижечки. Вот. вот тут сзади Вот здесь Сама крышечка, отвод, чтобы не в лицо тебе Угарный этот самый шел Ну что ты вот. О, А ты Тут еще поддувальцы угу. какой то Ну это нечто вот. это А нечто. это чтобы угля накидать и погладить Ну, ну Мне кажется похоже на каргакуль То есть были изначально электро Или на чем-то утюги А потом по форме Они от обратного сделали э, Вот такое вот убожество Потому что что-то потерялось Что-то эти технологии. Или это да, электричество. Да, я помню, это самое, Пользовались мы электрическими. Что-то владели. Вот вот вот вот а это, последний вот раз владили мы, я не знаю, даже когда. Лет, наверное, 30 назад. Такая глупость, блин. Вот. Они, которые еще там э, крахмалят. Так да, когда-то гладил, глядят. я помню, на, на какие-то эти самые. Ну, ну не... как обычно, ответственные мероприятия. Орфографические слова да. русского языка. 110 тысяч слов. Издание, вот, издание третье, стереотипное, 58-й э, год, да. вот, посмотрел, думаю, что это такое. Вот, и вспомнил, вот почему, опять же, разные понятия. И была э, тоже какая-то книга на, написана, напечатана на, э, с первых матриц, ну что-то такое. Это примерно то же самое, стереотипное. То есть э, верстка, все то же самое, те же остались э, печатные вот эти матрицы. А, с печатных матриц там было отпечатано. Те же самые, которые первое издание делалось. То есть оно не изменено. Это признак того, что неподдельная книжка это, она из тех же самых матриц напечатана. Ну, конечно, можно написать все, что угодно, на самом деле. Не то есть имеется в виду, не измененное. Можно написать Потом все, еще что угодно, было, но, эти самые, еще было такое написали. С оригинальных диапозитивов еще это было. Вот. То есть это когда-то было отснято. На пленку, вот, на кинопленку, да, или на фотопленку. И вот эти вот э, делались такие э, копии, да, самые натуральные копии без изменений. Вот, ну и тут еще обратить внимание, да, 58-й год. 58 В словаре 100, 110 тысяч слов. Вот, я помню вот эти вещи, как нам э, втюхивает, да, что вот английский язык богатый, вот, у самого там Шекспира то ли 3, то ли 5 тысяч слов, самый богатый словарь, там у Пушкина типа там чуть ли не меньше, да, всего то ли 15, то ли 25, ну не суть важно. 110 тысяч слов в 58 -м. это еще ни космических терминологий не было никаких, ни компьютерных никаких, ничего. Какая-нибудь химическая промышленность, нефтяная, еще так не особо это самое, это же еще все впереди. Какие слова были? То есть это было тогда, когда еще каждому термину, каждому слову, каждому явлению, каждому предмету было дадено настоящее его исходное значение. Поэтому действительно дико много. Вы попробуйте посчитать, сколько слов вы используете в обычной бытовой речи, даже пытаясь где-то там выступать на какую-то тему. Да это будет в сотнях. Это, конечно, не элочка-людоедка, да? Вот что словарь мумба-юмба 300 слов а Леночка обходилась 10 вот. но тем не менее вы всего несколько слов, тысяч, о, несколько сотен слов обычно используете в обычной речи а это 110 тысяч вот она настоящая наша речь была Вера Каянина к нам присоединялась приветствуем, приветствуем. Ну, вот, еще один вот подтверждение пожалуйста показатель. немецкая Гарманы немецко-русские слова, издание 16-е, ну тоже стереотипное, ну то есть якобы допечатывали, но тем не менее, если это все-таки оно как-то изменялось, 16-е издание, это когда, 50, 78-й год, это когда немецкий язык это сделали? Вот формировали в 70-х годах, да, ну в конце 60-х годах только формировали, и обратите внимание, 7 тысяч слов всего наколупали, ну больше не, не влазило в этот так называемый дочь в этот, не получалось еще, не накачивали. Вот, 7 тысяч словарь, понимаете, все вот, вся вот эта вот типа Германия все вот эти немецкие вот эти, эти языки которые первый, до сих пор еще доделываются да, первый рейх, там, второй, это третий знаменитый, то есть как за это время, эти тысячелетия якобы да, 7 тысяч на чем слов, они квакали на, чем? на каком языке как они на самом могли? деле да? вот, только как это самое задницу там потереть да, э, я хочу вот это сделать то есть обычная бытовуха а, чинский, 110, да, а в 110 тысяч слов в Входят и понятия, которыми общались в высших ну, материях. Не, ну я имею в виду и все и немцы и и все эти самые на изначально, изначально на русском языке все общались. Это в любом случае. Вот слишком.